Чтобы приготовить водный кефир, нужно взять 4 ложки заоглея морской рис и 3 ложки коричневого сахара. Разбавить сахар водой и поместить в сироп морской рис. Дать настояться трое суток при комнатной температуре. Через трое суток отсадить напиток от рисовых грибков с помощью нержавеющего сита. Наслаждайтесь чудесным ферментным кисло-сладким напитком.